«Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот учит других», высказывался в иронических статьях под названием «Карманный справочник революционера» английский писатель Джордж Бернард Шоу. И в этом изречении я вижу себя, так как, несмотря на мое образование, которое в большей степени связано с академическим пением... «Я стекло!» Не, хуйня. и диплом учителя музыки, не, ну ты я большую часть знаний и опыта в профессиональной деятельности я получал исключительно из практики и самообразования. Вообще он меня бесит. И как ты можешь заметить, по частоте загрузки новых видеороликов на этот канал, на который ты, кстати, можешь подписаться и не пропускать мои редкие видосики, я часто бываю занят на проектах. И работая над очередным очень небольшим роликом мне пришла идея продемонстрировать на практике основы рабочего процесса. Если ты делаешь свои первые шаги в этом профессиональном направлении, то я думаю, тебе данный ролик будет полезен. Но если мне тебя уже нечем удивить, то хотя бы будет повод написать язвительный комментарий под видео. Алоха, соратники и коллеги, просиживает штаны перед вашими взорами коперфилд-юмора и остроумия, первый среди последних, но не последний среди средних. Рассказывать о больших проектах накладно по многим аспектам Включая неразглашение сведений и материалов, относящихся к производству того или иного фильма Да и слишком много итераций в процессе работы над версиями и правками к ним Но мне тут в работу попал очень небольшой проект Процесс работы над которым я записал в надежде, что что-то из этого может получиться Поэтому без лишних прелюдий приступим к разбору кстати, подготовку проектов и создание рабочих темплейтов мы разбирали ранее. Добро пожаловать по ссылке, если не видел. Информация из прошлых видео будет хорошим подспорьем в понимании последующих процессов работы над проектом. Как ты можешь заметить, новый проект создан из темплейта, где уже подготовлены шины и куда я забросил видеофайл, с которым нам предстоит работать. Следующим шагом я импортирую OMF-файл от монтажера. Говорим NUENDA не создавать новый проект для импорта, так как мы уже подготовили свой для работы. В следующем окне ставим галочку в чекбоксе Import Media Files, чтобы импортировались все аудиофайлы, которые были на тайм-линии монтажера, и выбираем все треки нажатием на кнопку Select All Tracks и кликаем OK. Стоит отметить одну специфику OMF файлов. Это то, что стереодорожки, использованные монтажером, будут у нас в проекте как две монодорожки, левого и правого сигнала. Можно работать и с этим, но предварительно необходимо развести данные дорожки с пометкой L и R по панораме. Но я предпочитаю делать рендер подобных дорожек в стерео. Для данного функционала существует удобная опция в NoAndy Cubase в разделе Project, в подменю «Convert — «Конвертация монодорожек в мультиканальную дорожку» — «Mono to multi -channel. После конвертации в стереодорожку возможность редактирования посредством вытягивания файла из недеструктивного редактирования сохраняется. Произвожу конвертацию со всеми подобными дорожками. Далее некоторое время занимает процесс упорядочивания всего и всех дорожек в рабочей области. Называю каналы, задаю им цвет, маршрутизирую в нужные группы шин. И для удобства и экономии места раскладываю все по папкам, если в этом есть, конечно, необходимость. Ой, ты какой извращенец! Следующим шагом я нормализую все аудиодорожки до значения минус 12 для достаточного хедрума в финальном миксе. Так как материал, который нам предоставил заказчик, состоит из музыки и голоса, то следующим шагом я произвожу предварительное редактирование музыкальных склеек, и голоса. Но в случае с этим проектом, видимо, сам диктор уже сделал предварительную обработку голоса, что, признаться, очень неудобно, так как редактируя подобный материал, мы в любом случае столкнемся с различного рода артефактами и искажениями, поэтому убедительно просите диктора присылать и сырой файл без обработки тоже. Дальше необходимо свести голос с музыкой сделать правильный баланс, чтобы акцент был все же на голосе, который в данном конкретном случае несет всю смысловую нагрузку. Я не останавливаюсь на всех пунктах подробно, так как это может затянуться надолго, и все равно у тебя возникнет много вопросов. Поэтому развернутую информацию я предоставляю на индивидуальных консультациях, ну или по просьбам трудящихся, снимаю ролики, где я освещаю что-то конкретное более Развернуто. Все хорошо, только злые, рот у тебя злой, зубы искалешь. Данный ролик построен на различных пролетах, резких появлениях в кадре плашек, что выстраивает логику саунд-дизайна в основном на звуках в уш, которые вы с успехом можете найти и сами в звуковых библиотеках. Но лично я предпочитаю создавать звуки самостоятельно, если, конечно, на это есть бюджет и время. Не, вообще, не, не жена тебе? А тебе жена. Также сюда необходимо добавить атмосферных звуков, таких как звук горнолыжного спуска, проезжающего поезда, марш солдат и так далее. Что явно бросается в глаза и возникает подсознательное желание это услышать. Нужно помнить об одной основополагающей вещи. Нет необходимости делать саунд ради саунд -дизайна. И тут, конечно, вам на помощь может прийти только опыт и чувство вкуса. С первым тебе могу помочь и я, а вот с чувством вкуса либо рождаются, либо с ранних лет развивают. После того, как все звуковые элементы и фактуры стоят на своих местах, наступает очевидный этап сведения и микс дауна. Делаю микс-даун с коррекцией интегральной громкости люфс. Где-то на просторах интернета мне попалась информация, что, к примеру, у Ютуба существует свой корректор громкости в пределах от минус 12 до минус 14 лювс. То, учитывая данную информацию, я выбираю значение посередине. Минус 13. И лимитер, обрезающий True Peak, настраиваю на минус 1. Это все, конечно, не обязательно, так как алгоритмы все равно зажмут и пережмут, как им надобно. Но все-таки приятно знать, что твоя работа будет звучать динамически правильно. Так неожиданно и приятно. Также вывожу мультитрек отдельно с голосом, с музыкой и с шумами для незапланированных корректировок на стороне заказчика. Также для удобства заказчика вывожу видеофайл вместе с готовым миксом. Теперь мне остается ждать окончательного вердикта и надеяться на то, что проект примут без правок. Но такого практически никогда не случается. Все на этом прошу Спасибо, что смотрели и досидели до конца. А на сих я откланяюсь. Адиос, амигос. Далее, некоторое время занимает процесс упорядочивания... Упорядочивания... Если конечно, конечно, Если, конечно, вы организм свой подлечите при помощи компьютера,